Намасте, дорогие мои, здесь я читаю Таро с любовью для тебя. Давайте сегодня рассмотрим, что нас ожидает с 1 по 7 марта. Это значит, что события будем рассматривать, личную жизнь, финансы, работу и совет. И будет предоставлено четыре варианта. Выбирайте любой. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант, такой красивый камушек. Давайте посмотрим события. События у нас «Рыцарь Пентаклей», «Колесо Фортуна» и «Сила». Дорогие мои, ну какие-то затяжные вещи могут случаться в вашей жизни на следующей неделе. Я бы сказала, как-то с затяжкой, как-то с натугом, как-то, возможно, с некоторыми сложностями. Могу сказать, что, возможно, будет предоставлять жизнь определенные ситуации, где надо быть терпимой, где надо проявлять, возможно, даже какое-то упорство, какое-то благоразумие. А также не исключаю. То есть здесь, возможно, какие-то подбрасывания вам определенных обстоятельств и испытания вас. Грубо говоря, у вас и в свете там очень сильно интересно, поэтому. Здесь некоторое испытание вашей воли, вашей силы, вашей хватки, ваших каких-то намерений в жизни. Вот здесь больше как-то жизнь будет как-то предоставлять определенного вида просто разные, возможно, просто события, которые... Соответственно, по силе вы должны проявить как-то себя, либо также, возможно, проявить также некоторую терпимость и благоразумие в определенном деле. Стабильно, спокойно, да, там ходить, прыгать, бегать и тому подобное. Поэтому вот здесь вот какое-то некоторое подкидывание, как в костер, дров для какого-то разгорания. Ну, соответственно, я сразу скажу. Насколько потухнет, либо зажжется вас, ваш костер на этой неделе, зависит полностью от вас. Пожалуйста, помните об этом, потому что тут очень сильно дальше интересно. Далее, в личной жизни у нас, для, для некоторых у этого варианта, восьмерка мечей, рыцарь, чаш. Здесь, возможно, будут задумываться люди о любимых своих, о любовниках. Возможно, любовники будут кружить голову. Возможно, будут кружить голову, но вы, соответственно, будете больше кружить, нежели любовники. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то непонятные ситуации и стычки э, с людьми противоположного пола. То есть вы особо, возможно, будете не понимать посыл, либо будете сами ограждаться от этих людей, либо вы не будете понимать, что они хотят для вас донести. Поэтому здесь, возможно, даже какие-то сложности с проявлением именно от вас любви, к вашей половинке, либо эм, с нахождением того человека, того любимого единственного. Какие-то вот всякие непонятные сложности, мысли могут присутствовать, э, возможно, какая-то круговерть в голове, грубо говоря, тоже может происходить у нас, соответственно, в личной жизни по этой неделе. Давайте финансы. <как> финансы. Поют романсы, но у кого поют, они у вас пляшут видать в кармане, и вам хорошо. Дорогие мои, здесь финансов, карта финансов не выскочила, но все-таки двойка-чаш, десятка-чаш. Прибавление может быть у кого-то в финансовой сфере, помимо вас, возможно, вашего человека, либо вашего ребенка как-то финансово всеустойчиво. Но здесь бы я больше бы сказала, возможно, некоторое ваше эмоциональное э, спокойствие по отношению к финансам здесь может проигрываться. Это для каждого человека, то есть, ага, у меня вот денежка вот столько есть, мне хватит, мне, мне спокойно. вот. А больше, я бы сказала, некоторую эмоциональную тут направленность на успокоение, вроде все хорошо, тут нет денег самих по себе, и нету какого-то подтверждения того, что там как-то получится что-то вам выплатить и тому подобное, просто пентакли здесь принципе-то и нет. Но здесь есть эмоциональная подпитка, что все хорошо. Возможно, именно с тем заработком, с тем а, отношением к деньгам у вас все нормально на, на этой неделе, соответственно, будет. Возможно, у кого-то из членов семьи, то есть будет хорошо. Вот у него хорошо и ладно. Ну, то есть, вот какой-то такой момент может проигрываться. Поэтому финансов я... Прибавки здесь не вижу, э, но все-таки некоторого ощущения, что все хорошо, э, здесь все-таки присутствует. Поэтому, если вы э, беспокоитесь о других людях, соответственно, которые заставляют вашу семью, то у них более благополучно будет, возможно, даже больше, чем у вас. Но я не вижу, чтобы кто-то здесь просто страдал все-таки. Э, возможно, какая-то, может быть, какие-то взаимообмены э, все-таки... С вашими людьми по крови, либо с вашей семьей в отношениях с финансами. Может, вы там обеспечите кого-то, вас обеспечит как-то. Тут тоже, в принципе, может такое проигрываться по двойке чаш, но здесь все-таки двойка я бы больше бы описывала, все-таки, первый какой-то некий такой вариант предсказания, не, нежели как сейчас второй. Но я все равно это не исключаю. Давайте далее у нас работа. Работа, королева жезла, королева мечей, туз, чаш. Любим, люби, прости ближнего, дорогие мои, если кто-то будет на работе, что-то творить. Что-то творить, как-то выделываться, потому что здесь и королева мечей, туз, чаш. Ну, э, возможно, какой-то немного каламбур. Возможно, ваша работа будет состоять как раз-таки и зависеть больше от женщин. В вашем окружении, либо от женщин дома в вашем окружении, либо от женщин, с кем вы общаетесь, тоже может зависеть ваша работа и то, как вы с ней справляетесь. Поэтому это тоже важно. Это для мужчин, чисто я говорю. Для женщин, девчонки, девы мои, у вас какие-то, возможно, девы очень сильно непонятные будут. Возможно, чересчур какая-то плакса вакса на работе заявится. Возможно... Не то, что довести как-то до расстройства, но здесь все-таки такая вероятность у вас присутствует. Вот, потому что все-таки взрыв некоторых ощущений из королевы мечей немного такая конфликтующая, немного стезя, но если нормальное русло, все, если вы нормально себя на работе будете проявлять, это даже очень хорошо. Немного вам такого подтекста совета. Поэтому, дорогие мои, возможно, определенные какие-то связи понадобятся, либо вы будете контактировать преимущественно с клиентами женщины, тоже можно об этом сказать. И также, ну, здесь больше королевы, как описание взаимодействия с другими людьми. И да, я бы не сказала, что на работе что-то новое, но, возможно, какое-то фанфика, либо какого, от какого-то человека вы что-то увидите. Просто ну, этот человек будет особо на себя не похож. То есть, что тоже тут может такое проигрываться. Поэтому вот. Возможно, некоторые слова... Но это более негативный расклад, но э, все равно не могу его не, не исключить. Там как-то что все-таки по королям мечей, по тузу, чаш, возможно, какие-то определенные люди могут делать как-то, подмечать какие-то ваши недостатки, либо как-то об этом говорить, как-то изъясняться слишком, э, слишком, до такой степени, что вы очень сильно все это близко к сердцу воспримете. Поэтому, если там безработные, допустим, просто домохозяйки, то здесь я бы сказала, что, э дорогие мои, нужна ли тогда? Ладно, домохозяйки. Домохозяйки, домохозяйки. Возможно, некоторые эмоциональные вещи будете решать. М -м -м -м -м. Как же сказать-то? Я, я бы здесь сказала, возможно, какие-то определенные виды решения ваши, если вы даже безработный человек, эта неделя потребует от вас каких-либо решений. Но это эмоционально вас затронет, поэтому сразу говорю, какие-то определенные действия, какая-то определенная обяз... обязательство и ответственность у вас все равно будет происходить, даже если вы у меня безработный и, в принципе, просто на работу смотрите. Но вот что-то такого я не увидела. Тут сейчас больше здесь олицетворение ощущений именно как, как реакция, но не как что-то новое. Все-таки, но новые шансы все-таки можете, смотрите, не проглядите. Если так, но здесь бы я бы сказала с другим уклоном все равно. Давайте дальше. У нас в совете по пятерке Пентакли, по... А в совете тут у нас такая попа непонятная. Поэтому... Так, а здесь у нас, я бы сказала, неделю надо как-то у кого-то пережить. Возможно, также... Также, дорогие мои, если вам есть чем раскаяться, раскайтесь, пожалуйста, чтобы не морозить ни себя, ни другого и не всех остальных. Пожалуйста, раскайтесь, если у вас какие-то есть замашки, какие-то изречения, либо какие-то грешки на вашей душе. Поэтому это раз. Второй момент. Здесь все-таки, как некоторый момент кризиса, да, у нас кризисные карты, ну, пережить, простить... Понять, <смех> я бы сказала, больше на этой неделе какого-то некоторого понимания, не только погрязания вашей мысли. Эта неделя очень нужна для того, чтобы вы были... Но ну, здесь может быть также и, кстати, как, как кризис, который толкнет вас на какие-то вещи. Это тоже может быть. Поэтому просто переживаем спокойненько эту неделю. И, кстати, и по пятерке мечей из этой недели, пожалуйста, из всех непонятных вещей, которые могут твориться в вашей жизни, можно найти очень много возможностей, которые вам помогут разрушить какие-то страхи, либо помогут вам... Просто в вашем деле, в вашей жизни, в вашей в личной жизни, в вашей работе. Поэтому из всех маленьких недостатков, из всех маленьких поражений, либо неблагоприятных обстоятельств можно найти реальные возможности для того, чтобы просто либо как-то выправить ситуацию в свою сторону, либо как-то что-то понять. Поэтому просто помните об этом иногда некоторые кризисные моменты нужны для осознания многих вещей в нашей жизни поэтому спасибо вам и давайте перейдем к следующему варианту здравствуйте кто нас загадал второй вариант давайте посмотрим значит события с 1 по 7 марта личная жизнь финансы работа и совет ну давайте, значит у нас рыцарь жезлов, десятка мечей и девяточка чаш. Девяточка чаш. Ну, дорогие мои, возможно какие-то непредвиденные обстоятельства. Я не исключаю этого момента, но не считаю это как основополагающий всех событий. Возможно, что-то закончится в вашей жизни, либо все-таки подойдет к концу либо у вас некоторый рассвет ваших энергий произойдет, и хочется начать дела делать просто сначала, заново что-то перебирать, что-то делать для себя, то здесь больше ощущение некоторого потенциала э, вас ощутим, нежели каких-то событий, э, говорится речь. Но все-таки не исключая какие-то поездки, какие-то вещи, которые сделают вас, вашу жизнь э, вдруг приятной, вдруг приятный. А какие-то вещи тоже могут заканчиваться, что-то закончится, что-то наступит, какая-то приятная пара, тоже не исключаю. Возможно, просто вы плюните на все и пойдете в приятные для себя какие-то энергии, ситуации и тому подобное. Но здесь я все-таки рассматриваю, как рыцаря, чаш, как некоторый ваш потенциал для создания чего-либо. Не как в первом все-таки варианте, а все-таки как у вас немного по-другому бы я бы рассмотрела. Потому что будет весело. У вас веселая неделя, если что. Поэтому неделя больше благоволит эмо... не эмоциональным, а эм... с большое количество энергии, с большими желаниями и с большим потенциалом. У вас есть возможность куда-то все таки его деть. Поэтому, дорогие мои, особо, конечно, распыляться, не распыляться – дело ваше. Но все таки у вас могут присутствовать какие-то вещи, которые могут подпортить малины, я не исключаю. Но все-таки не так все плохо, и есть какие-то моменты из жизни, которые будут доставлять вам большое удовольствие. Возможно, на этой неделе вы что-то для себя сделаете, подарите, купите, поздравите, возможно, и даже заранее. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то просто могут присутствовать какой-то негатив, я не исключаю. Но все же, как на это все посмотреть, дорогие мои? Потому что у вас вот такая вся позиция, она из всего состоит. И ко всем, тут, ко всем тут будет такая формулировка. Как вы на это смотрите, что вы из этого усвоили, то, соответственно, так и произойдет ваша неделя, дорогие мои. У вас вот такой вариант на этой интересной. Давайте личная жизнь. У нас луна, император. Колесо фортуны, ну, кому-то может тянуть. Какие-то определенные мысли могут быть у людей. Возможно, какие-то помутнения рассудков. А, возможно, Меркурий не в том положении, не в том пятом доме выйдет, чтобы как-то, чтобы все было хорошо. Поэтому... Сказала отбалдать, дорогие мои, я не астролог, если что. А то сейчас это... Я знаю вас. Вы любите у меня. Похейтите. Ну так вот... Дорогие мои, я прям сразу говорю, здесь может реально какое-то помутнение рассудка, хотение его, хотение ее, не исключая у мужчин, не исключая у женщин, какое-то желание, потребность непонятная к нему. Либо все-таки наступит такая неочередная потребность в партнере, который может быть как-то далеко, может быть какие-то непонятки. Также, если у вас с партнером сейчас какие-то отношения, если есть, вообще, партнер, то здесь я бы сказала, что, возможно, будет какая-то непонятная между вами ситуация, возможно даже немного жестковатая, не особо похожа на него, либо вы сами на себя немного будете не похожи, то здесь немного окунания немножко в немножко внеприятные ощущения по отношению к нему, это также может, но и наоборот большое сильное притяжение тоже может об этом играть, если вы одиноки. Для одиноких мужчин у вас что-то скружить, что-то в голову очень сильно может. Возможно, сами вы. Также, я не вижу здесь женщины для вас, но если для женщины, и, которая там в поиске, возможно, также проявления некоторых мужчин, но до конца их э, проявления вам будут немножко непонятны. Поэтому жду вас на стримах. <смех> Ладно, дорогие мои. Поэтому вот здесь немножко непонятно. Возможно, какие-то угрызения сов совести, страхи, непонятные влечения к разным полам и тому подобное. Здесь какая-то дичь может проигрываться в, ваш в ваших ощущениях по отношению к окружающим, к партнеру, к себе. Дорогие мои, что-то непонятное. Возможно, немного цикличная в вашей жизни, то есть, возможно, какие-то циклы у вас сейчас происходят, либо циклично, там молодой человек, о, привет, да, я пришел, либо наоборот, вы, о, привет, я пришла. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то определенные циклы могут просто происходить лично в вашем организме, что может вызывать диссонанс по отношению. К противоположному полу, либо к любимому вам полу. Ну, мало ли, кто здесь смотрит. Поэтому, дорогие мои, вот так. Финансы. Туз мечей, дьяволы, туз жезлов. Ну, дорогие мои, возможно, какой-то все таки Некоторые намеки на хорошие, на хорошую прибыль тоже могут быть. Возможно, какие-то предложения по поводу финансов, возможно, займы, кредиты. Я что-то не исключаю по такому все-таки сочетанию. Возможно, вас обрадует какая-то какая новость о каких-то определенных средствах. Я бы сказала здесь больше так. Возможно, некоторое извещение о том, что все-таки вам поступит какие-то определенные средства, либо какие-то неопределенные договоры, договоры тоже то может здесь быть. Если вы, соответственно, зарабатываете нечестно против, против, да, против там, всех, то здесь хорошие могут быть также заработки. Если кто-то подпольно да, работает, но они меня забарят, дорогие мои. Давайте для подпольщиков не особо буду говорить. Ну, мало ли, потом эту информацию в своих целях я бы знаю. Поэтому здесь определенная новая информация по вашим средствам либо финансов. возможно, какие-то определенные задолженности, я не исключаю, тут тоже могут происходить. Но я бы здесь именно эту формулировку немного бы отодвинула. На фоне того, что много денег, много таких интересов. Возможно, просто не в конвертике как-то зарплата, а как-то подпольные на руки. Возможно, также прибудут присутствовать. Но, возможно, просто какие-то предложения по поводу работы тут тоже, кстати, могут быть. И какие-то кормления того, что все будет хорошо, также могут быть. Поэтому немножко переходим в работу. Поэтому здесь обычно финансов карты нету. Но здесь есть дьявол, здесь есть тут два туза. Возможно, какие-то новые заработки, либо новые свершения, либо новые какие-то получки вы захотите, либо что-то для себя новое откроете в плане финансов. Поэтому здесь я вот, вот, это, вот это не исключаю, и это 100%, а остальное уже в зависимости от того, как вы зарабатываете, чем вы зарабатываете, как у вас происходит финансовая вот эта вся ситуация жизнь жизни. Поэтому... Дальше смотрим, соответственно, работу. Отшельник, маг и рыцарь Пентакли. Здесь очень сильно, в принципе, очень у вас хорошая усидчивость в вашей работе. То есть какие-то проекты, которые требуют от вас вашего опыта. И при этом вы хотите что-то для себя изучить, ну зайдёт, зайдут. Если кто здесь учителя, вообще это ваша неделя. Если кто здесь преподает, заведует хоть чем-то. Поэтому, дорогие мои, ну, в принципе, работа будет протекать достаточно спокойно, стабильно. но, ну, возможно, какие-то будут присутствовать какие-то непонятки, которые вам нужно будет как-то разведать. Это вот единственный какой-то такой момент, скажу. Но, в принципе, если... А если кто-то ищет, а если кто-то ищет, может, в принципе, найти что-то, какие-то определенные предложения. Принять, не принять уже по финансам, я смотрю, это, конечно, право ваше. Поэтому ну, что-то для себя новенькое, что-то интересное для себя найти, где-то проявить себя. Возможно, показать, какой вы классный по своему резюме на много-много страниц, что у вас такой большой стаж тоже возможно. Также, поэтому здесь у, работы, у работников будет протекать работа стабильно, хорошо, спокойно и благовременно, даже если вы загадываете не на себя, на мужчину, да, а если вы загадываете, соответственно, а если вы домохозяйка, а если, то ваше мастерству вам в помощь, спокойная, спокойная обстановка дома, либо спокойная обстановка там, чем вы занимаетесь, то где вы занимаетесь. Ну, возможно, правда, какие-то будут, станут какие-то вопросы определенные, которую вам будет надо решить для, понять для себя возможно у вас еще просто по тузумичей по луне всякие таким непонятным делам то есть здесь все-таки надо какое-то иметь понимание и у вас плюс в совете переходим по этому совету Верховная жильца и семерочка Пентакли. Ну, давайте смотреть на те результаты, которые предоставляет нам жизнь, и из них вы, выискать какие-то для себя уроки и полезный опыт. Это в первую очередь я бы хотела сказать. Поэтому, э, возможно, некоторые э, э, на этой неделе, возможно, также. Но я бы здесь только первое бы сказала, так улучшение каких-то знаний, но нет. Подождать тоже, все немножко раздельно. Прислушайтесь к интуиции, дорогие мои. Прислушайтесь к интуиции, если все-таки она так зашкаливает и говорит все-таки подождать о чем-либо. Поэтому здесь, возможно, также согласовывайте свои действия с внутренним голосом. Но вот здесь бы я бы немного вот этого бы добавила, то есть не делайте все против воли, согласовывайте все внутри себя. У вас достаточно определенные какие-то будут непонятные вещи в жизни, которые вам надо их прояснить. Необходимо. Обязательно. То есть здесь и отшельники, и тузы, и тому подобное. Поэтому следуйте внутренней чуйке. Она проведет, приведет вам вас к определенным обстоятельствам. И это все не случайно. И это все не зря. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Желаю вам приятной недели. А мы переходим к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Ну, давайте посмотрим... Значит, события лично жизнь, финансы, работа и совет с 1 по 7 марта. Давайте, в принципе, у нас события. Паш пентаклей, король Пентаклий, у нас императрица. У вас король Пентаклий прям сразу упал, кстати, в события. Спокойствие, только спокойствие, очень сильно необходимо порой в наших ситуациях. Поэтому попажу по королю Пентаклий и согласованности из еще следующих позиций, я могу, могу еще предположить, что, возможно, какие-то ситуации будут касаться очень много финансовой деятельности, либо ваше, ваше событие будет основано больше на материальном. Здесь бы я бы сказала раз. Второй момент, то есть, возможно, события касаемо каких-то ваших личных вложений, куда-либо будут деньги, средства, силы, либо какие-то связи. То есть здесь все таки события больше ожидать, чего-то нового, интересного больше, с тем, что можно потрогать, пощупать деньги, финансы, либо те люди, с кем вы какие-то договора заключили, либо где, где у кого вы учитесь. То есть здесь больше события будут связаны с определенным количеством людей, которые, в принципе, подходят вам. Возможно, какие-то вы услуги у кого-то заказываете, то есть там какие-то будут основные события. Да, возможно, какое-то учение, возможно, кто-то пойдет учиться, возможно, кто-то чем-то, кто-то кого-то обеспечит какими-то финансами э, на какую-то учебу. То есть, здесь, вот именно, грубо говоря, условно, правда, у вас события связаны больше с материальным миром, нежели чем с духовным, там, с каким-то иным, там, чашей, там все такое. Вы более практичны у нас, кстати. Вы одни, вы одни из самых практичных людей, которые будут вот из этих четырех вариантов, потому что по картам следующим. Поэтому, возможно, какие-то новые весточки о вашем благостоянии, о ваших финансах, это тоже я могла бы сказать. А, возможно, какие-то даже неопределенные неожиданности, а, в принципе, тоже могут здесь играть. Но больше это связано с деньгами, материалка, недвижимости соответственно, дела определенные, либо те дела, которые дают под собой какой-то результат. Я бы могла бы здесь и также же сказать. Возможно, какие-то люди, то есть люди либо совсем молоденькие, либо совсем такие зрелые, грубо говоря, э так скажем, будут включаться в некоторые события в вашей жизни. То есть будут, возможно, как-то очень сильно влиять на это. То есть здесь вот как-то палка как будто в двух концах. Давайте личная жизнь у нас а, влюбленные, правосудие и троечка шезлов. Троечка шезлов. Ну, какое-то здесь какое-то некоторое ощущение внутреннее, рассуждение на том, как быть, и чем, и где присутствует здесь может происходить. То есть вы будете на пару, либо на мужчин, либо на женщин, да и на свою личную жизнь более как-то прохладно относиться. Я бы здесь сказала больше прохладно. То есть вы будете больше оценивать отношения, то, какие они у меня сейчас, что происходит между нами, нужны ли мне эти отношения, либо нет, то здесь, я бы сказала, здесь могут такое может такое присутствовать. У кого-то здесь даже браковоразонные процесс в принципе, может идти для того, чтобы разрулиться как-то все в будущем. Возможно, в личной жизни понадобится какое-то заявление в какие-то инстанции, то есть, возможно, вы, наоборот, будете брак да, заключать, то здесь тоже может происходить. Но если не касаемо каких-то юрисдикций, если не касается никаких документов по личной жизни, что вам надо чем-то урегулировать для дальнейшего развития, то здесь больше, я бы сказала, некоторая ваша оценка и э, вашего партнера. Возможно, даже немножечко прохладно, немножечко даже жестоко. То здесь, возможно, также, что вы будете относиться к человеку равноправно. Если вы, допустим, давили на него, либо он давил на вас некоторое равноправие, то здесь выравнивание некоторых энергий в вашей личной жизни может произойти. Возможно, вы познакомитесь с каким-то определенным да, человеком, который, в принципе, вам составит, ну, вы были одиноко, а сейчас не одиноко. То здесь уравнивание, урегулирование вашей личной жизни в том направлении, в котором вы хотите. Вот здесь я бы сказала больше так. Я не говорю, что здесь будут новые знакомства. Здесь уравнивание, урегулирование того, что у вас присутствует. То есть, если вы одиноко, постоянно, да и навсегда, и вы задумываетесь о личной жизни, то я могла бы сказать, что вы, возможно, познакомитесь с тем, кто именно вашу личную жизнь немного а, в другую сторону немного порулит. И, потому что у добра и зла да, да, должно быть две стороны одной монеты, да. Поэтому, дорогие мои, вот, вот этот момент, если вы, соответственно, не нацелены ни на кого, то, соответственно, в личной жизни так и будет происходить, вот именно по вашему мнению, что я хочу, то и будет. Потому что здесь все-таки в личной жизни у этого варианта сами здесь себе хозяева. Что я хочу, то оно и будет. Как я на это смотрю, так оно и есть. То есть, возможно, некоторая даже жестокая, жесткая оценка вашего партнера либо наоборот именно с вашего партнера, возможно даже к друг другу. Здесь я бы хотела немного подчеркнуть, все-таки это правосудие. Но все у нас здесь не делается, все просто так. Поэтому давайте у нас финансы перейдем. Пятерка мечей, королева мечей. Шут. Че вы новое откроете для себя? Америку какую? Для, в плане финансов, мне прям интересно, потому что здесь возможно выправится какая-то ситуация с финансами. На самом деле, реально выправится какая-то ситуация. Возможно, какие-то новые пути, новые решения, новые выходы для финансов, либо для финансовой деятельности вы найдете. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы, бы сказал, возможно, также... В плане финансов вы будете трезво также расценивать то, что вы проплатили, где вы проплатили, куда вам надо. То есть здесь какая-то некоторая жесткая оценка ваших финансов и рассмотрение пути дальнейшего финансирования, либо дальнейшего получения денег, либо какого-то такого комьюнити с вашими финансами. Поэтому, дорогие мои, я бы не сказала, что здесь фиаско с деньгами. Вот как раз-таки немножечко нет. Здесь я как раз-таки хотела бы упор сделать на королеву мечей, но дурака. Все-таки старший аркан, да и королеву мечей. Но, дорогие, хочу предупредить, если у кого-то все стабильно, у кого-то все стабильно, и кто-то вообще не рыпается, и у кого-то все хорошо, то может, в принципе, происходить какие-то ситуации, которые вас немного проверят на вашу соображалку, то как вы ими распорягаетесь. То есть, дорогие мои, прям сразу говорю для тех, у кого все прям спокойно, все миренько, возможно, что-то надо будет допридумать, какая-то ситуация, что надо что-то надо сделать, чтобы пойти. Возможно, в какие-то новые доходы, либо можете взять какой-то кредит, либо его наоборот не брать. То есть какие-то ваши философские рассуждения по поводу финансов, то я вижу. Но в зависимости от того, в каком вы положении, либо совсем в шатком, то здесь вы новый выход найдете. И если вы не в шатком положении, более стабильно, возможно, какие-то определенные ситуации, которые вас заставят взглянуть по-новому на финансы. Вот немного так, с агрессией, я так сказала. Давайте дальше. Работа у нас, тут мечей. Нейрофанты, восьмерка Пентаклей. Вы работать будете, не переживайте. Новое постигните, если что. Если вы застарелый работник, не переживай, работник. Ты что-то новое для себя поймешь узнаешь, увидишь и тому подобное. Хочешь верь, хочешь не верь, а тут оно есть. Поэтому, дорогие, возможно, какая-то новая смена власти, да, новый коллектив. Возможно, новое что-то. В плане э, людей, которые наставляют. А, возможно, какие-то люди могут при приехать в вашу контору не конору, которые скажет, «Ага!» Но я бы не сказала, а аудиторы какие-то но все-таки «Ага! А давайте тест-драйв пройдем, кто какой работник». Поэтому здесь, в принципе, с работы здесь все норм. Если для тех, кто не работает, либо для тех, кто в поиске. Для тех, кто в поиске, может появиться какие-то предложения, либо какие-то работы. Но я бы здесь сказала, что вы будете нацелены на определенный вид деятельности. То есть, либо вы найдете какой-то вид, ци, э, ви, вид э, работы, который, в принципе, вам, как, как ни странно, либо странно подойдет. То есть, здесь вот именно нахождение того пути, куда мне надо. Если, в принципе, знаете, куда надо, здесь, возможно, какие-то все-таки предложения, но я на это бы не сказала. Больше бы какого-то... Вот на это... Немного формулировку я бы здесь немного поменял. Если у вас есть нацел на работу, хотите, возможно, здесь больше послушать кого-то, вы будете, возможно, слушать кого-то, либо какой-то опыт чужой будете принимать. То есть вы на кого-то может просто поглядывать, посмотреть, а как кто-то сделал, чтобы найти ее. Ну Я бы сказала, немного в таком каком-то виде. А если вы дома хозяйка, вас ничего не парит, ничего не забудет, ну, будете вы заниматься тем, что, чем считаете нужным. <laughs> вот здесь. возможно, какими-то а, такими а, традиционными вещами. А, помыл, помыл, поел, уже сготовил, спать лёг. <laughs> традиционная вещь, либо у телевизора, да, попивать водички. Поэтому давайте далее. у ну, нас значит в совете. Туза. Не отказывайтесь пожалуйста от новых возможностей, которые предоставляются вам. Да, поверьте, потому что я думаю, что здесь многие найдут какие-то ответы на свои вопросы именно в чем-то новом. Если у вас что-то давно зарождалось, либо что-то не выяснено, быть или не быть, куда пойти, что я хочу, а новые возможности, новые возможности, пожалуйста, не отказывайтесь от себя, предоставит, не знаю, друг подруга на дачу, а тебе надо что-то выяснить по поводу, поехали на эту дачу, возможно, все-таки там по поводу работы работодателя нового найдешь, а вот что-то перепадет еще, плюс там, ну ладно, шутку, надо что-то там с семорцой это сделать, поэтому, дорогие мои, правда, новые какие-то возможности и вы и вы ответы свои найдете только с помощью новых возможностей, либо новых предложений, либо ваших новых каких-то желаний, но совершенно новых. Поэтому вот здесь я бы сказала как-то так, а возможно просто какие-то, которые вопросы, которые посыплятся с этой недели, можете просто найти некоторым новым способом, тут то тоже могут быть и такой момент. Поэтому спасибо вам и давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну давайте посмотрим. События личная жизнь, финансовая работа и совет. Сразу скажу, у вас нету совета на этой неделе. Не переживайте, либо паникуйте. Да? Ладно, я шучу. Правда, у вас совет. Пустая карта, если кто здесь за советом пришел. Ничего не могу сказать по совету. Либо все в вашей власти. А либо здесь просто советы у каждого, у каждого свое. Возможно, советы вам и вообще не нужны будут. Ну, давайте. События у нас. и Иерофан, девяточка. Жезлов, рыцарь жезлов. Дорогие мои, здесь может проигрываться то, что вы, в принципе, давайте так. Первый момент, что я, в принципе, здесь могла бы увидеть. Возможно, какое-то ограждение либо самого себя, как личность, как человека, от кого-либо, от чего-либо. Возможно, также так не стремлению пойти, как все. То есть здесь больше события, больше касаемо вас но при этом какого-то вашего направления в жизни. Вы, вам не захочется просто так идти по белому полю. Вам захочется принести черные краски, либо те, которые вы надумали. То есть здесь каждый будет сам себе на уме, я бы сказала, в основе. Возможно, даже старших не будете слушать, либо слушаться. Будете делать то, как вам надо, и то, что необходимо также. Возможно, также не исключаю поездки, какие-то советы от бабушки с дедушкой, либо советы вообще от какого-то поколения, тоже не исключаю. Но здесь, здесь возможно, просто вы идете один по жизни, я не исключаю. Либо ощущение себя как-то отстраненно одиноко, тоже может происходить. Возможно, вас от чего-то отвлекут. Но при этом, возможно, даже отстранят, возможно, от какой-то деятельности, либо от какой-то проблемы, либо от какого-то обсуждения. То есть здесь некоторое ощущение как бы одиночества, но и при этом мой путь, он всегда мой и только мой. Поэтому здесь больше какая-то сонаправленность событий, больше зависит от вашего движения и именно ваших принципов жизни. То есть события от этого больше зависят на этой неделе, на Поэтому здесь вот по событиям только так. Некоторое как энергии вашей, то некоторое ваше как настроение. Возможно, что-то вам захочется, каких-то не особо ожидаемых вещей, не особо ожидаемого положения дел, а захочется что-то новенькое принести в вашу обыденность. Тут тоже, кстати, может идти об этом речь. То есть что-то необыкновенное может случиться по вашей только воле. еще раз я бы хотела бы напомнить. Поэтому и, возможно, какие-то определенные виды события, которые не, не рассматриваются здесь, могут быть связаны также у вас с вашими энергиями и то, куда вы идете. Давайте дальше. У нас личная жизнь, Луна, Троечка Пентаклей и Рыцарь Пентаклей. Ну, я, здесь, я бы здесь сказала, возможно, кто-то здесь будет заблуждаться. Либо вокруг вас, либо вы, либо как-то здесь будет кто-то о чем-то не в курсе. Возможно, какие-то определенные тайны, определенные свершения. Возможно, ваша личная жизнь ваша работа. Поэтому, дорогие мои, если что, если что. А, поэтому, а если вы работаете своим любимым человеком, то, а, возможно, какие-то неопределенные ситуации в жизни. То есть до конца ничего особо не вырвется, либо что-то затянется. Возможно, какое-то... Вот здесь вот ощущение, как будто как работа, но не как личная жизнь. Вот. Возможно, также по в личной жизни, возможно, также кто-то будет лезть к вам определенные люди в душу, в страхи может это касаться ваших страхов и души. Поэтому вот здесь личная жизнь такая, она не особо понятная будет на этой неделе, я бы сказала, но в плане других людей и отношения других людей к вам, возможно, даже вашего. То есть здесь, возможно, какие-то заблуждения, какие-то тайны. То есть вы можете что-то от человека скрывать. Человек может скрывать что-то от вас. Также вот какие-то такие вещи. Возможно, просто не какая-то обрыв разговора на полпути, возможно, какая-то недоговоренность. Вот. Но что-то может также в личной жизни как-то затянуться. Если вы одинокий человек, то, в принципе, может просто кто-то к вам лезть, но э, принять, не принять больше будет, конечно, зависеть здесь от вас, этого человека в свою жизнь. Либо все-таки отойти, оградиться от идти самой, либо самим. Поэтому вот здесь я прям сразу говорю: возможно, правда, непонятная ситуация именно с, от других людей к вам. Но и не исключаю, что у вас тоже могут быть не особо стандартное положение дела вещей, которые, грубо говоря, может какое-то прийти непонимание, что у меня с личной жизнью как мне дальше выйти из этого положения, что же мне делать, куда пойти, у кого спросить совета. То есть вот какое-то такое ощущение, немножечко заблудились. Поэтому, дорогие мои, вот здесь немного блужданий, тут тоже может происходить. Возможно, просто кто-то кого-то будет недопонимать. Поэтому у нас Луна на многих вариантов, поэтому не переживайте. Не переживайте, правда. Давайте дальше. Если что, совет, ну, других вариантов посмотреть. А вдруг? А вдруг там только вот вот Да. Посмотрите, если все-таки тут совета-то нет. Финансы. Восьмерка чаш, девятка чаш и пятерочка Пентаклей. Ну, дорогие мои, здесь, в принципе, возможно, путь не близок к финансам, либо к финансовой какой-то составляющей. Но дело в том, то, что, возможно, что-то придется докупить для того, чтобы было вам хорошо. Возможно, вы потратите финанс на определенные вещи, которые сделают вам приятное. Возможно, также определенные финансовые траты и вложения, которые могут в будущем на вашем пути немного его облегчить. Либо как-то вы можете просто отложить много денег и при этом остаться без всего. Поэтому, дорогие мои, вот здесь с финансами и не туго, и неплохо, и не хорошо. Но просто здесь больше люди руководствуются своими ощущениями будут. И у них и карта, соответственно, в событиях, личная жизнь, а с работой я вообще ничего не могу сказать. А потом скажу. Поэтому, дорогие мои, здесь финансовые карты только по пятерке Возможно, определенные траты который сделает вашу жизнь счастливее. Я могла бы сказать больше так. Финансово какой-то прибыли и получки, дабы чтобы у вас жизнь стала счастливее. Э, но, ну, дорогие мои, я бы здесь вот не сказала бы. <disappe laughs> я не исключаю этот вариант, но больше бы сказала, что именно вы на ну, что-то потратите ради того, чтобы что-то иметь. Может, это как кредит касается может, определенных плюшек в жизни. Может, вы будете нацелены на то, чтобы потратить иную сумму денег на свою жизнь, либо на какие-то свои потребности. То есть, возможно, вы просто выберете цель для того, там, для каких-то вещей, чтобы... Может, скопить надо вам, да Значит, вот столько-столько надо потратить для того, чтобы быть счастливым. Возможно, какие-то такие вещи и рассуждения вашего пути могут происходить в финансах. Да, но ну, конкретно там будь получка не будет, либо какие-то левые правые деньги, либо найдете 100 рублей 200, я здесь, я не вижу, но я не исключаю такие интересные возможности, поэтому все в жизни возможно. Давайте дальше. Работа. Работа не волк, а все-таки придется делать, дорогие мои, даже если вы да, Домашней женщин. Поэтому домашним всем женщинам, либо тем, кто работает, либо тем, кто в поиске, что-то вас будет заставлять и подстегивать на то, чтобы либо работать, либо какие-то работы делать, которые вообще не касаются вас. Поэтому вот здесь, вот, сразу говорю: здесь все-таки по работе по дьяволу. Возможно, какие-то определенные ограничения в работе. Если это касаемо вашего здоровья, я надеюсь, вы поправитесь, все-таки, да, там, если по здоровью вы не можете какой-то выполнять какой-то лимит действий, который вы, в принципе, нацелены выполнять, либо вообще выполнять для того, чтобы у вас все происходило в жизни хорошо. Я надеюсь, это не касается здоровья, и если это касается здоровья, вам здоровья я желаю, поэтому, дорогие мои... Возможно, давление подскакивает, либо какие-то, просто какие-то вещи, которые могут ограничивать вас. А, либо начальник пришла, все, иди, я тебе выходной даю. А вы работать ходили, прям вообще не знамо как. То есть здесь тоже могут, может, ты так проигрываться, дорогие мои, что вы думаете? Ну, мало ли. Мало ли кто как думает, поэтому у каждого, конечно, думалка своя, но все-таки в работе присутствовать какие-то могут быть ограничения, они а сезонные. Я думаю, что здесь все-таки выправится какая-то ситуация. Возможно, вынужденные ограничения по работе будут присутствовать. Ну, то есть вынуждены как-то какие-то обстоятельства вклиниться э, в, какую, в, в вашу жизнь, которые как раз-таки и улучшат у вас взаимообмен энергиями финансами и тому подобным. Возможно, эти ограничения приведут к таким интересным положительным результатам. То есть, возможно, вы как-то, не знаю, задумайтесь о том, сколько мне денег надо, сколько мне надо от этой работы, что мне надо, что мне необходимо. То есть здесь больше аркан. Да, конечно, по дьяволу какие-то определенные ограничения, какие-то обязанности, какие-то непонятные вещи тут тоже могут происходить. Но все же здесь все-таки колесо и шестерочка пентаклей. Я бы сказала, что здесь наоборот как-то будет происходить, как ни странно, все к лучшему, вроде ограничений, вроде какие-то непонятные вещи, но это наоборот выведет вас на какой-то чистый взаимообмен. То же самое, что, возможно, просто вы будете без посредников, допустим, какую-либо работу делать. То есть я бы сказала так, если вы ищете новую работу, то здесь ощущение, что надо что-то сделать, что, возможно, у вас появится, возможно, здесь прям... Хорошо бы сказать, прям волонтером кто-то захочет стать. Дорогие мои, вот какое-то, что-то здесь будет надобно, необходимо, важно на работе. И даже если вы ищете эту работу, возможно, необходимый документ, перечень документов, без которых вам никак не попасть в какие-то определенные службы, либо еще что-то. Я бы здесь еще могла бы так сказать. Поэтому, дорогие мои, такие необходимые вещи, возможно, вам все-таки будет надо сделать, чтобы привести свою жизнь в более гармоничное состояние. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца ваша читающая Тарос любовь для тебя и... Пока-пока.